Всем привет! С вами Dark King и мы продолжаем третий акт. Мы только что его начали. Так вот, третий акт. я лучше вместо яблока чтоб не пойму. ладно ставлю это <музыка> <музыка> <музыка> что-то по идее будет Ну well, well, ладно. <coughs> <coughs> Не появилось там ничего. <coughs> так, еще одна загрузочка. Ah. <laughs> Ага, uh -huh. все, наконец приехали. Что, пока кто-то попасть? Uh -huh. Ладно, давайте пойдем туда. Опа, тень. Увидели кошмар, и теперь мы туда больше никогда не пойдем. Чё там заметил зачем мне тут прям сейчас ключ со тут что то есть да нет особо Но оставили все работает <сёк> так, ну, давайте за телефоном Сейчас, по идее, должно по-настоящему третий акт начаться. Обследовать наш дом. Тут поменялось. Угу. Фух, это самое первое окно, которое я разбил. Все равно через него можно. Ладно. <клышь> так. только что это так ладно у меня есть время опа я даже так попал ладно блин О, неплохо зачем так громко по всем стал. Закрыто. Закрыто. Вот тут сто процентов Блин, зарядку он свою делает. Так. Что тут надо мне делать? Что? А, наверное, картину надо взять. Опа, так бесшумно. Жесть. Так, ладно. Теперь мне нужен ключ. М -м, ключ я зарачивала. Так. Так. Хотя стойка. Стойка, стойка. А что там? Интересно угу. Блин не прыгнешь Он камеру поставил О нет О нет О Нормально А, это вообще в другом месте случилось. Ну тогда все. Может быть хватит камеры ставить? Так, лучше пока сломать все. Давай проезжай уже. Ядерная бомба, блин. Сапа, как он сюда попадет? Опа. Хех, Ладно хватит, да выкинуть еще, ладно будем это все слышать, да. так идее нужно туда еще попасть как, -то. да туда надо попасть Вообще мне нужен зонтик. Где зонтик? Опа! Прикольно. Как так-то? Ой, передержал, видимо. Блин. Не получается. Да ну не ладно пусть пока что стоит да. тиха, тиха, тиха. опа а что там Подождите-ка.